Друзья, приветствую! Как же давно я не выходил на связь с вами, как-то сделал такой большущий перерыв. Аж месяц назад практически а видео последнее было, я уже даже не помню на какую тему. Обзор там, по-моему, некоторых криптопар, те, которые и выписали в комментариях. Ну, в общем, не суть. Сегодня разговор пойдет о битке, а именно о его падении и что нам всем с этим делать. Хочу сразу поделиться тем, что вот это вот... Движение само, вот где оно вот начиналось Вот здесь, вот, конечно же, его нужно было ловить изначально Здесь начиналась уже зона Жесткого, такого большого, крупного продавца На нее нужно было обращать внимание Сейчас вот эти вот позакрываю, не нужно здесь Уже набирать шарты естественно, вот где-то вот с этой зоны Ну, пускай даже, ладно, эту нельзя было ословить, эти две свечки Потому что они были, скорее всего, достаточно моментальными Ну, вот после вот этой такой небольшой консолидации Уже можно было бы, конечно, в это все дело заходить я не успел зайти, был в отъезде, к сожалению, приезжаю вечером, а тут такое дело происходит. Но этого следовало ожидать, потому что, как мы все знаем, у нас недельный график тоже достаточно информативен, кто его еще не смотрит и не анализирует, тот поступает неправильно, как минимум. И на недельном графике мы здесь, конечно, очень хорошо проваливались еще даже тогда. Здесь особо никакого движения не было. Так, переходим дальше на часовик и смотрим, что же здесь вырисовывается. Смотрите, значит, начало здесь от огромного продавца. Сейчас мы выделим эту зону даже, пускай она будет вот так вот выделена. Вот это вот все, вот это вот все, друзья, это все зона продавца, и в данный момент здесь даже не видно покупателей практически вообще. А вот здесь, когда цены были в районе 6,800, 6,700, здесь что-то пытал, пытались а, быки отбить, но у них, естественно, ничего не получалось. Они ударялись, собственно, о сопротивлении. разбивались, да, и их все попытки буквально были уничтожены. Сильными медведями на данный момент а, Так, здесь в своем чате Я вот как только увидел это движение Я еще 10 числа Вот, 10 числа еще писал о том, что О том, что, ребят, ну как бы Идем ко дну Идем к дну, готовьте а, Что там готовить? К валанге, да? Положительные все прогнозы в одно место Вот я пишу, да, похоже мы летим к новым минимумам ну, это дневки. График там на этом самом, на часовике чуть-чуть, конечно, порасширенней будет. Тут по iOS еще немножечко информации было о том, что сильно себя показывал, но потом он спустя там несколько часов опять провалился за... вышел с этого коридора естественно, ушел тоже вниз, как и вся остальная альта, и даже еще достаточно сильно. То есть, если там биток потерял 1-1,5% или сколько, да, ну, за тот период, я имею в виду, то и ОС там ушел достаточно конкретно. А, Итак, вот биток. Это вот он вчера начинал вот это вот движение. Снова свалился. И вот сегодня а, опять он хорошо очень отбился от уровня. А, ну, нарисовал зеркалку, скажем так. И идет дальше вниз. Снова здесь большие такие свечи, которые продавливают. Покупателей ничего у них не получается. И скорее всего, что мы еще все-таки увидим либо одну огромную свечу в принципе, что нельзя отрицать. И здесь, как мы видим, еще вырисовывалась дивергенция здесь с графиком цены и графиком индикатора. Как вы видите, дивергенция себя не отработала вообще никак абсолютно и превратилась в конвергенцию, что говорит нам о том, что, скорее всего, падение будет продолжаться и можно еще пытаться набирать шарты но, естественно, со стопами куда же без них. Если, друзья, кто не знает, как набирать шорты, где это можно делать очень выгодно, то биржа есть такая, BitMix. ну Я уверен, многие из вас уже знают об этой бирже. Да? Кто торгует там плечи десятичные, двадцатичные какие угодно, можно все это дело понабирать себе. Если, естественно, хватает у вас знаний, сноровки, умений, опыта и так далее и тому подобное в трейдинге на плечах. Что такое плечи? Это, естественно, Заемные средства, на которые вы торгуете, то есть фактически торгуете вы меньшими средствами, но забирать большую прибыль, если цена идет в вашу сторону. Это очень коротком объяснение по поводу битмакса ссылку я оставлю в описании естественно она будет реферальная если нужно будет то будет какой-то обзор на эту биржу как там на ней торговать и так далее ну в принципе информации достаточно на YouTube, но я думаю что моим подписчикам будет интересно послушать точнее мою точку зрения на эту биржу и о том как я ей пользуюсь и как я на ней торгую если интересно напишите в комментариях попытаюсь сделать обзор на нее такой коротенький небольшой Потому что не люблю обзоры делать. Основной посыл сегодняшнего видео. О чем? Я хотел бы вам донести о том, что давят нас очень сильно продавцы. Это бычий, это, точнее медвежий рынок полностью вот на данный момент. Можно говорить там по-разному. Да? Манипуляциях, не манипуляциях, как бы там ни было. В любом случае он... Биток идет вниз. Все ждали очень сильно нормального роста цен после консенсуса. и Он не произошел. Все ждали. У всех был на глазах этот график относительно 6 числа, когда мы отбиваемся от... Сейчас, минуточку, держим. Здесь был я, по-моему... Сбрасывал здесь не Да, вот он. Интересный очень график о том, что значит хая и низы постоянно были 6 числа. То есть вот января, хай, февраля, хай, март, апрель, май и как бы июнь. И вот, пожалуйста, июнь у нас 6 число уже прошло достаточно давно, а мы все летим, летим ниже. И, к сожалению, вот эта вот схема не оправдалась. А очень бы хотелось. но Итак, летим ниже, летим ниже, ставим стопы, докупаемся. Все как по правилам торговли, по правилам вашего, естественно, риск-менеджмента, по правилам вашей, вашей стратегии торговой. Все соблюдайте, ребят, пожалуйста, не... Уходите от нее, иначе будете попадать в просадки и минусить свой депозит. На этом у меня все. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Очень буду стараться делать новые видео почаще, но сейчас, к сожалению, нет совершенно на это времени. Занимают их новые проекты, новые старые и новые. Ну, в общем, хватает. Все, всем спасибо, всем пока.